Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 14 марта. Я нахожусь в подвале, в котором в прошлом, в котором в прошлом году я опустил, ну, разместил озимину здесь на зимовку с гингобелоба. И сейчас я вам хочу показать какие результаты, как она перезимовала и что мы имеем на данный момент. Давайте смотреть. Таким образом она выглядит. Сейчас я включу Прожектор, чтобы вам было видно. Да? В принципе, в общем и целом, она перезимовала нормально. Единственное, что в некоторых местах, вот здесь вот деревья... Так, не знаю, видно-видно. Здесь вот образовались такие плесневые Плесненькая, короче. Влажность здесь. Не очень вкладе слишком высоковато видимо плюс здесь еще покрик немножко протекает поэтому здесь добавляет влажность еще с внешней среды И здесь тоже вот видно, вот она. Что -то здесь может, из за остатков листвы либо просто такие вот образовались пушистые ну, это парочку всего остальные в принципе нормально единственное что я сейчас обнаружил это почему-то хотя не знаю здесь вроде бы не должно быть минуса но обмерзли кончики не у всех э, деревьев да? но у некоторых обмерзли да. у некоторых даже по 5 сантиметров обмерзли это видно по стволу. То есть вот здесь вот такой он как был здоровый, а здесь вот ну, темного цвета. Не знаю, почему такое могло произойти здесь. Я предполагал, что здесь должна быть положительная температура. Но имею как факт констать. Как насколько здесь это видно на видео не видно вот эта часть вот она немножечко хотя здесь нет здесь уже плохо видно на некоторых прям очень хорошо видно разницу между основным стволом вот допустим здесь и верхушкой которая немножко вняла, потемнела но в любом случае <coughs> после того как я их достану отсюда размещу уже на улице посмотрим, как она будет приходить из себя после зимней спячки. Она будет расти, развиваться. Для меня это сразу скажу, это первый опыт подобного убирания в подвал и вообще в принципе. Поэтому будем смотреть, наблюдать. Также хотел отдельно э, сказать про генгобилога. с ней относительно зимины я не вижу такой вот черноты. Все э, экземпляры, все деревья в хорошем состоянии. Э, плотная, плотная древесина, то есть ствол, без видимых повреждений внешних. В принципе, все прекрасно. На этом у меня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Если вам интересно дальнейшее, как она будет, акклиматизацию, что с ней будет происходить по столке, я достану из подвала и размещу уже на улице. Как она будет расти, развиваться. Подписываться на канал, буду об этом снимать видео, рассказывать, делиться своим опытом. Вот, работы со зименной именно вот после зимовки в подвале до встречи в новых видео пока я перенес как говорил одну одну озимину в теплое помещение для того чтобы посмотреть понаблюдать как она будет в теплом месте начинать развиваться просыпаться до да, после зимней спячки из подвала давайте я вам сейчас покажу ну так сейчас это выглядит я поставил ее в 7-литровое ведро, то есть у меня 7-литровый контейнер, поставил 7-литровое ведро, потому что он с соответствием внизу, чтобы не испачкать здесь ничего, и также же туда стекала. Вот это озимина, вот этот кончик, который немножечко потемнел, почернел, но основная часть, она э, хорошая. Вот сейчас я оставлю здесь, в теплом помещении, посмотрю, как она будет просыпаться. Для этого потребуется ей время. Прошла неделя, это земена, и вот через неделю появились листочки первого. Так это вот выглядит. То есть земена перезимовала благополучно и выпустила листочки. Чему я очень рад. Ну а на этом все. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, если у вас есть какие-то вопросы. До встречи на канале в следующих видео. Пока!